В этом видео мы поговорим о ошибках новичков, которые только-только пришли в Инстаграм для того, чтобы продвигать свой MLM-проект. Привет, с вами Марина Демидова, топ-лидер компании Pride International, а также акционер и ведущий игры «Как воспитать успешного ребенка». Какие же это ошибки и что следует избегать, когда вы начали работать в Инстаграм? Первая ошибка ⁇ это постоянный видеоконтент, который связан с вашим продуктом. Видео и фотографии, которые вы выкладываете в своем э, Instagram, чаще всего алгоритмом Instagram принимаются как забота. Поэтому имеет смысл перестать просто выкладывать фотографии вашего товара, а все-таки пытаться делайте из этого личную историю для того, чтобы ваши читатели и ваши потенциальные покупатели видели ваш товар в действии. Как вы им пользуетесь, какие у вас результаты, как вы лично используете этот товар. То есть фотография должна быть лично с вами, а не просто выбрасывать вот такой фотоконтент в вашем инстаграм. Вторая ошибка, которую часто делают новички в Инстаграм, это то, что они начинают говорить не личные местоимения в постах, а используют общие местоимения. «Мы», «Вы», «У нас у всех», «Всем надо», «Никому ничего не надо». Человек приходит к вам как на личность, и если вы будете писать свои истории, или как мы называем сторителлинг, это гораздо лучше работает, чем то, что вы будете поучать. Знаете как, поучать, и лучше ваших поучат. Поэтому вторая ошибка – это то, что мы начинаем использовать на стремение без личного характера. Мы, вы, они, все, всем надо. Третья ошибка новичков в Инстаграм – это огромное количество хэштегов. Иногда открываешь такой пост – малюсенький текст и вот столько хэштегов. Поверьте мне, это уже давно кануло в лету и никто не ищет по хэштегам огромное количество компаний, которые вы там указываете. Это говорит о том, что вы как раз новичок. Знаете, как а, знак новичка, когда человек только садится в авто и еще не уверен на дорогах, поэтому он Свое авто обезопашивает, так скажем, на заднем стекле различными знаками, чтобы люди видели, что это новичок. Вот такое обилие хэштегов как раз показывает, что вы новичок в Инстаграм. И третья ошибка ⁇ это бездумное пользование ботами, когда вы накручиваете сами себе лайки, когда вы подписываетесь на бог знает кого, и когда заходишь в Инстаграм такого новичка, ты видишь 6 тысяч подписчиков и 12 тысяч подписок или еще больше. Вот эти несовпадения цифр, сколько у вас подписчиков и сколько, на, на, как, на какое количество вы подписаны, оно очень сильно режет глаз. Поэтому, если вы хотите быть профессионалом в Инстаграм, постарайтесь, чтобы ваши подписчики в несколько раз превышали ваши подписки. Это будет не просто хорошим тоном, но и знаком того, что вы развиваете свой Инстаграм самостоятельно, без помощи ботов. Тем более, что сейчас Инстаграм уже изменил алгоритмы и сейчас все больше и больше ужесточаются меры по поводу автолайкинга, автоподписок и различных ботов. Да и потом подумайте сами, что вы хотите от Инстаграм? Вы хотите, чтобы у вас были покупатели или вы хотите чешить свою гордыню в виде кругленькую сумму с шестью нулями, которая у вас стоит в лайках или в комментах? В первую очередь, Инстаграм – это сеть для того, чтобы мы там продавали, и большому количеству арабов вы точно не продадите свои услуги. Поэтому будьте любезны, соблюдайте свою целевую аудиторию и пишите свои посты конкретно на вашу целевую аудиторию. Итак, с вами была Марина Демидова. Смотрите мои видео и обучайтесь как новичок в Instagram тому, чтобы быстрее продвигаться, а также минимально использовать денежные средства для того, чтобы у вас был максимальный результат. И пусть ваш Instagram взорвется от количества подписок. С вами была Марина Демидова.